И всем, опять же, здорово, ребят, с вами еще раз на связи я, Ванек, и мы с вами продолжаем пытаться, пытаться проходить, не полностью проходим, а просто пытаться, да, проходить Dead Space, так как у меня не особо как с этой игрой, с это, ну, не особо мы, короче, не дружим, ну и... Дед, нахер, включил телевизор, нахер. Угу. Пытаемся проходить Dead Space. Не, не особо у меня как бы получается, ну, в мертвом космосе. Так. Елена, Петр. Угу. Electronic Arts Incorporated. Все права защищены. Ага. Dead Space. Ага. Мертвый космос. Так, настройки. А? А, нет, точно, я же язык поменял, вроде бы, в русской. Нет, ладно, новая да игра. Ну, на легком, попробую, на легком уровне. Потому что я, честно говоря, ни разу не играл в Dead Space. Я, да и тем более, я Counter-Strike CS-ку проходил. Эм, тоже не помню уж когда. CS вроде 1.6 проходил очень давно. Ладгет. Аришка Блэкет, Даша Дошик. Неофициальная страница Даши Дошик. Электроник предста представляет вам производство компании E.A. E Redwood Shoes. Dead Space. Мертвый космос. Шаблины. Опять же, таким макаром миссия... Статус основной состав экипажа Айзек, Кендра и Закхэм Директива А Установить местонахождение Добывающего корабля И Шмура Директива Б Установить и установить Причину поломки Нет, Это я Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично Прости меня Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то Это всё развалит Начать. Не могу поверить, что что происходит. И сколько раз ты уже это смотрел? Да миллион. Скучаешь по ней, да? Uh -huh. Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Какой-то из-за какого-то обломка. Я лучше тут так доставлю, потому... ...выгодный бизнес, мисс А Айгидо-7, судя по отчету, просто золотая жила. Гобаль, кремний, освей. На полную от раскрывать не буду, потому что... ну. Где же? Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Мне так не нравится. Так это и есть Ишимура. Ммм, да, это Ишимура. Еленджи и Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить. Этот корабль. Почему нет огней, даже габаритных? не знаю. Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. Юэджи это, это бригады Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Надо усилить мощность передачи. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще? жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там? Никто не может поднять трубку? Это сигнал, как я и думал. Похоже, у них проблемы с дышательностью. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом на все 48 часов. Хорошо, ты да и я слышим. Стойкуйте, посмотрим, что Правильно заходит начинает начитать автоматические автоматической стыковки. Что за черт? Сэр-стыковщик, что с ним? Мы сбились в но Поднять защиту. ИХ стыковщик поврежден. Перейти наручную. Быстро! Внутри магнитного поля Нет! Я знаю, что делаю! Капрал, выполняйте приказ! Сигнал от двигателей левого борта. Рации автопилот накрылись. Потребуется время Ладно. Зарега... Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек. Я синхронизирую их с системой корабля. М -м -м. Все, готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел. Дэвид Е. Геронька Гарсия да и Билсер. не добавлено, так. Так, стоп, я. Так. Ну вот карт на М, на мягкий знак, так. Да, в шей. я предсказал, конечно, Дену. Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Невероятно. Перебой с энергией по всему. Айсак, разберись с той дверной канавией. Да, конечно, ну да. да. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Угу. Кто так что должен быть. Концеря -то. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. фонарик службы безопасности. Это концовчие, чего Айзек, подключись к ней, может что-то узнать. Кендра, уставьте за бухгизи. Цепи обесточена, не выйдет. Так, найди, где есть питание. Уровень охраны высокий. Будем работать одной командой. Быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с конфетами. Так, где ком? А, локатор? А, не, ну. А, с этим крупом, ну, ладно. Вы ждите отчет по подтверждению. Повреждение. Повреждение. Сюда не выполнено. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала уже хорошо. Ай! Чё? Ч вас там че? творится, блядь? Запуск системы фильтрации Активировал датчик автоматического гарантия. Можете все расслабиться. Стойте, замрите! Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Ч? Ч это за хер? Я! Давай! Давай! Есть! Айзек, убирайся отсюда! Айз, убирайся от его все, закрылась дверь. Ух, закрылась дверь, все, наверное. <свят> Работает. Страхолюдином реально, ребят, страхолюдина какая-то. Айзек, ты в порядке? Извини, не вижу твои эмоции. Ты безэмоциональный кусок дерьма. Так, сейчас карту посмотрим. Так, я.. Бар, что ли? Что Закрыто, да. Что тут случилось, блин? И без меня. Похо-очень сильно, ребят, честно говоря, очень-очень-очень-очень-очень сильно игра смахивает на двум. очень очень очень очень, -очень сильно игра, по... игра похожа на двум шанс А, надо было так пальнуть. Сняла, что ли? Или да нет? Властная энергия. Так, куда бежать сейчас? Не после этой игрушки, честно говоря, надо быть... Теорий всем внимание! Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них! Назад! Назад! Не после этого надо будет реально Самому, наверное, свои имя есть. Здоровье под Никак. Айзен! ай! Надо же, ему удалось. Айзен! Или твари по пути сюда? Ты в порядке? Что Нет, это такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори тише. Кто бы это ни был, они нам не рады, а половина дверей перекрыта из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый. Из-за тебя мы все погибнем. Ладно, мне... Будешь слушаться меня. Я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Да, пусть управления накрылся, но в инженерном мостике должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет, но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Так, так, как тут, тут е пути, так, на посмотрим на е. Не, не, все равно нужно на. О, блин, Айзек, тебе далеко вату идти, так? Я вот в этот момент так сильно обкекался Первый раз, когда а, что... Будь осторожен Стрельба по корпусу мало что дает Стрелься по конечностям, родните их к И Это должно помочь или нет спасибо не разобрался в управлении настройками так управление так так это так управление Х, ладно так как стазис модуль блин использовать я не знаю ребят Поэтому будем, пожалуй, с вами в следующей серии разбираться. Давайте всем пока-пока. Увидимся с вами в следующих эпизодах мертвого космоса. Покеда всем. Так. Ладно, принять так. Стазис модуль, стазис модуль, ячейка э, один, два вниз. У М. Рюкзак Ай, мисси. Я бы рюкзак бы на. Значил бы не на Ай, а на Б. Потому что Б, бэкпэк. Ладно, ребята, давайте, короче, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Мертвого космоса. Пока-пока. Короче. Уже 19 минут, как записывали. Угу. Ладно, давайте, пока.